Пирамида позиционирования. Это, это прям очень важно. Смотрите. Генералист. Это все, все 80-70% сетевиков находятся на самом нижнем уровне. Чем выше вы по уровню позиционирования, тем больше у вас денег. Генералист – это сетевик. Это рядовой сетевик, который не имеет никакой абсолютной ценности, кроме как предложить свой продукт либо компанию. Если предложить это с обычной жизнью, то генералист – это... Врач общей практики, например, это какой-нибудь терапевт, либо педиатр, да, то есть э, это человек, э, ну, такой, который может стать практически каждый, э, сильно больно умным, для этого не нужно э, быть. На следующей ступеньке находится специалист, которому платят больше, и этот человек узконаправленный, да, то есть это сетевик, например, который специализируется на чат-ботах, это сетевик, который специализируются на продажах, на рекрутинге, на публичных выступлениях, на прямых эфирах. На проведение консультации, на настройки трафика, на написание постов. То есть специалист это узкий... Это вот вы обучаетесь, это вот это вы становитесь специалистом, когда вы начинаете много учиться, и желательно вы инвестируете в свои мозги. Не, не на ютубе вы учитесь, хотя на ютубе можно многому научиться, но, к сожалению, практикам вы не станете, потому что у вас ценности практически это внедрять нету. Но вот так вот наш мозг сумасшедший устроен, да? И таким вот образом вы становитесь специалистом, когда выбираете узкое направление, которое вам нравится и в которое вы постоянно развиваетесь. Если в общей жизни взять, это уже не врач общей практики, это, например, хирург, либо это какой-нибудь гастроэнтеролог, да, то есть это, возможно, какой-нибудь гинеколог. Да, то есть, и это, эти люди это больше зарабатывать, да, то есть это люди, которые профессии чуть посложнее, да, то есть в ней нужно больше разбираться, чем просто врачу общей практики. Это человек узконаправленный, и он в этой экспертизе, да, то есть, например, врач общей практики не пойдет вам гинекологически, да, то есть там ставить заключение, потому что это задача гинеколога, потому что это по его части. Когда гинеколог не может справиться со своей задачей, да, то есть он отправляет э, к известному гинекологу в вашем городе, либо в вашей области, либо в вашей стране, который находится в частной клинике, да, то есть вот когда обычный гинеколог не может справиться, это просто как один из примеров, да, то есть метафоры не может справиться, он отправляет к более специализированному, к гинекологу номер один да, то есть к авторитетному человеку, который имеет больше практики, имеет больше результатов и э, по своей специализации. И то же самое в сетевом маркетинге, авторитет, вот я нахожу, нахожусь сейчас вот в этой позиции, я авторитет, да, то есть каждому из вас есть куда расти, всем из нас а, можно куда расти, то есть я авторитет, потому что меня многие рекомендуют из своих коллег, которые тоже в узкой теме а, разбираются, да, то есть Артем Нестеренко, да, то есть хотя он уже к селебрити больше а, относится там, а, потому что он клипы снимают постоянно там э, делает вот такие движухи шоу да то есть э, шоу шумиху устраивают и авторитет это э, более лучше чем человек который разбирается в чем-то и вот авторитет уже имеет больше денег чем обычный специалист следующая ступенька идет звезда celebrity да то есть это звезда Звезда, да, то есть это, которые шоу устраивает, вокруг себя сплочает огромное количество людей, то есть он придумывает вот эти вот движухи, да, то есть какие-то снимает видео, да, то есть фильмы делает, это вот селебрити, это звезда. И самая высшая ступенька, к которой нужно стремиться всем, это селебрити-авторитет у звезды, селебрити-авторити. Да, то есть вот здесь вот самое большое количество денег. И вот селебрити и селебрити authority, вот чтобы вам сказать просто, это все можно взять с воздуха. Это все делается по наитию, вы можете стать этим человеком, если вы захотите, в этом ничего сверхъестественного нету. Ваша главная задача это стать авторитетом, а дальше вы сможете это все сделать Имеет деньги. Каким образом это делается? Например, чтобы стать авторитетом, авторитетной звездой, можно сегодня заплатить 100 тысяч рублей-300 тысяч рублей и попасть на телевизор к Малахову. Да? Либо же заплатить 100-300 тысяч рублей и попасть к, к, к Малышевой на передачу. Да, то есть, и рассказать свое видение про БАДы. И вот вы представьте, у вас есть записи, вы выступаете в новостях, в телепередаче, которые смотрят практически все, вы резко становитесь звездой. Да, то есть, до этого вы были, например, авторитетом, у вас, у вас есть деньги, и после этого вы становитесь авторитетом, звездным авторитетом, грубо говоря. Вот, и вот эти шаги это можно проделать очень быстро очень быстро например перейти к статусу авторитету которым нахожусь например я сейчас и многие лидеры топ-лидеры за которым вы сегодня наблюдаете которых вы у которых вы обучаетесь это можно организовать за ну, месяц может два